Всем привет друзья, сегодня сделаю полезную самоделку для мастерской и из остатков бруска. И для этого для начала нанесем разметку на бруске. Нам в итоге необходимо получить 2 штуки по 20 см, 3 штуки по 9 и 3 по 3 см. Это с учетом того, что брусок у меня 30 на 30 так что это необходимо учитывать и корректировать немного размера в зависимости какой брусок используется. Далее простым лобзиком напиливаю заготовки, а затем шлифую на самодельном шлифовальном станке. Поставил на него тахометр, чтобы было видно обороты. Вообще изначально я его сделал из того, что было и не хотел придавать вид. Но он оказался удобен и часто используется в мастерской, так что, пожалуй, чуть попозже поработаю над его внешним видом. После шлифовки убираем в сторону три бруска, которые по 9 см, и работаем с остальными. Пока клей сохнет, взял болт 8 на 150 мм и на шлифовалке сточил грани головки. После этого занялся остальными брусками. На двух из них надо найти центр. После нахождения центра идем к сверлильному и там будем проводить некоторые манипуляции. Для этих манипуляций я в основном буду использовать сверла форснера на 10, на 20 и на 25 мм, а также обычное сверло на 8. Набор со сверлами Форснера у меня уже давно, и они неплохо себя показали. Брал кстати на Алиэкспрессе. Я часто, как и многие, закупаюсь в интернете и уже прошарил, как можно немного сэкономить на покупках, а именно пользоваться кэшбэками. Я для себя выбрал кэшбэк-сервис SmartySale, потому что он работает в большинстве популярных интернет-магазинов, а не только AliExpress, и имеет довольно высокие ставки по кэшбэку, которые мгновенно можно вывести, хоть на телефон закинуть, хоть на банковскую карту, да и пользоваться просто. Добавил в браузер расширение и готово. В общем, советую затестить, а ссылку оставлю в описании. Отверстие готово, и нам теперь надо сделать отверстие двухмиллиметровым сверлом. В одном бруске для саморезов, а во втором для шипов в резной гайке. Наша ранее склеенная заготовка тем временем высохла. Снимаем струбцины и вернемся к брускам. Вот такую штуку я сейчас с ними сделаю. Далее все это склеиваю как на видео. Затем скручиваю саморезами с предварительным сверлением и зенковкой. Сделал отверстие 4 мм удлиненной гайки и вставил туда обрезанный гвоздь, края которого я после нагрел гаелкой и сплющил, чтобы он не упадал. Проделал еще некоторые операции, взял кусок вот такой фанерки и насверлил отверстие, затем все склеил. Я думаю, вы уже догадались, что получились небольшие столярные тиски. Мне нужны такие, так как часто приходится зажимать небольшие деревянные заготовки. Для шлифовки, для сверления, либо дрелью, либо на сверлильном станке. Отверстия на платформе я сделал примерно такими же, как на платформе сверлильного станка, чтобы можно было в них фиксировать тиски. Держат они для своих размеров неплохо. Можно сжимать их ручкой, ключом или шуруповертом. Это, кстати, очень удобно. Я сделал их из бруска, потому что они маленькие, и прочности должно хватить. Если делать тиски больше, то думаю, лучше использовать фанеру, так что имейте это в виду. А так я доволен результатом, работают они исправно и делаются довольно просто. На этом на сегодня все. Поставьте лайк под этим видео, если оно показалось вам интересным. Жду от вас комментарии по поводу сегодняшней самоделки. Идея не новая, но я постарался сделать не только функционально, но и просто. Подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые и полезные видео. Спасибо за просмотр, желаю всем хорошего настроения, пока-пока!